В данном видео речь пойдет о интернете 5G. Многие граждане стали говорить о появлении в своих городах новых станций сотовой связи. Их устанавливают на столбах уличного освещения, на крышах зданий, даже во дворах жилых домов, между жилыми домами. В связи с этим уже не раз поднимался вопрос, о безопасности этих сооружений для здоровья населения. Встревоженные россияне неоднократно обращались в Роспотребнадзор с целью проверки новых станций сотовой связи на допустимый уровень электромагнитного излучения. Результатами проверок пытаются успокоить обратившихся заявителей. Более того, сами операторы сотовой связи говорят о том, что уровень радиоизлучения от базовых станций не превышает допустимых норм. Вся суть в том, что базовые станции сотовой связи, которые так активно устанавливают по всей стране, пока еще не используются на полную мощность, поскольку Россия еще не перешла на новое поколение мобильной связи 5G, которое активно внедряется во всех странах мира. Иными словами, интернет 5G – это совершенно новый вид беспроводной мобильной связи, который имеет широкую пропускную способность и возможность передачи данных от 1 до 20 гигабит в секунду. По сравнению с сетью 4G, эта скорость вражел выше, что дает возможность подключения огромного количества беспроводных устройств в радиусе относительно небольшой территории. Чем больше будет установлено базовых станций сотовой связи, тем лучше будет работать сеть 5G, что также позволит подключение иных устройств и усилит контроль над сенсорными сетями в целом. Речь идет о таком понятии, как интернет вещей, когда в беспроводной сенсорной сети будет возможность быстрого подключения к интернету и передачи информации от одного устройства к другому. Таким образом, технологии 5G позволяют создать систему движения беспилотных автомобилей с большим количеством датчиков, одновременно подключенных к интернету. Датчики считывания также встраиваются в механизм работы 5G. Это дает возможность отслеживать множество различных процессов, будь то дорожное движение, передача сигналов от ДТП, пожара, загрязнение воздуха, промышленном производстве, системе «Умный дом», контроль уровня тепла, влажности и температуры воздуха в помещении, контроль за состоянием здоровья человека, его местоположение, передвижение в пространстве, пульс. Количество сделанных шагов, артериальное давление или смарт-браслеты, смарт-часы и так далее. С появлением беспроводных технологий, сенсорных сетей и возможности 5G появились такие понятия, как умный дом, умные здание, умный город. Нельзя не сказать о том, что технологии 5G позволит государству вести тотальный контроль за обществом. Сенсорные сети будут передавать всю информацию о жилом доме или офисном помещении. Человек окажется окружен со всех сторон, о нем станет известно практически все. В принципе, это уже не новость для большинства граждан, поскольку смартфоны уже передают данные его владельца на соответствующие серверы спецслужб. Стоит вернуться к вопросу о силе электромагнитного излучения базовых станций сотовой связи, которые установлены в большинстве городов чуть ли не расстояние 100 метров друг от друга. Суть в том, что интернет 5G будет использовать более высокий диапазон радиочастот, чем прежние сети 3G и 4G. Пятое поколение мобильного интернета будет использовать миллиметровые волны, что говорит о более мощном электромагнитном излучении. По сути такая станция сотовой связи, установленная на крыше здания, будет представлять из себя нечто похожее на мощнейшую микроволновую печь без предохранителя, то есть при работе с открытой дверцей. Стоит заметить, что печь СВЧ работает в диапазоне для ди дециметровых волн в частоте от 2,4 до 3,6 ГГц, а сеть 5G планетельно использует в частоте от 30 ГГц и выше. Безусловно, долгое нахождение рядом с базовой станцией сотовой связи, которая будет создавать зону покрытия 5G, будет не совсем безопасным для здоровья человека. По сути, чем выше и дальше от жилых домов будет установлено это оборудование, тем больше человек будет обезопасен от электромагнитного излучения. Миллиметровые волны уже используются в военно-космической сфере, в метеорологии, для получения данных о погоде, а также в медицине, при лечении ряда заболеваний. Сеть 5G постепенно внедряется по всему миру. В продаже появляется все больше смартфонов, поддерживающих новое поколение. 1 октября 2018 года она уже работает в четырех городах Соединенных Штатов. Но есть ряд ограничений, пользователи могут пользоваться только домашним интернетом. В 2021 году эти ограничения постепенно преодолеваются по всей стране. С февраля 2019 года сеть 5G начали тестировать в Китае. Сегодня она уже работает во многих регионах страны. Также сеть 5G постепенно внедряется в крупных городах, части стран Евросоюза на территории Южной Кореи. Россия пока только готовится к переходу на интернет пятого поколения. Сеть 5G была протестирована в Москве в 2020 году. Сейчас в столице есть несколько вышек с возможностью передачи 5G, но они по факту не работают. В дальнейшем власти должны будут запустить сеть 5G в крупных российских городах. Это планировалось сделать в 2021 году, но этот план не удалось реализовать. Наше государство ограничило диапазон частот для использования сетей 5G на территории страны в целях государственной безопасности, что сильно затормозило процесс. Вопрос о внедрении сетей 5G во всех крупных городах России отложен на 2023 год.